Эти звезды у каждого свой путь, Указанный Всевышним при рождении. И нам с орбиты этой не свернуть, Не соскочить приброшено. Вращений. Из ничего мы появляемся на свет Создание тел, деление клеток Оставив от себя всего лишь след Призвидя на свет такие же деты, о космосе, о звездах говорим, служа политике, Законом и монетам, на корабле космическом летим. С названием Земля к другим планетам Мы, дети, звезд у каждого свой путь Указанный Всевышним при рождении И нам с орбиты это не свернуть соскочить при бешенном вращении Мы дети звезд у каждого свой путь Мы дети звезд у каждого свой путь